Всех приветствую, вы попали на канал Кигаи. Итак, Луна у нас окрасилась в красный цвет А вам за мной, наверное, не видно Вот в котировках кровавая Луна Готовьтесь, ребятки, к апокалипсису а Сегодня поговорим про то, что же произошло с Луной И есть ли у нее шансы на восстановление Плюс ко всему я разберу общую рыночную картину криптовалютного рынка Итак, давайте с вами начнем Во-первых, мне начали писать сообщения Что люди зашли большей частью депозита на падение Луны Или даже всем капиталом а нападение Луны... Потому что они подумали, что ниже только 0 Поэтому ниже мы не пойдем Я не знаю, что у вас в голове Я вас ругать за это не буду Я думаю, вы осознали свои ошибки Учитесь на своих ошибках, друзья Ошибки это самые важные, ошибки делают нас сильнее Честное слово, я уже устал повторять Про правила управления капиталом Про то, чтобы вы диверсифицировали свои средства Соблюдали риск менеджмент и мани менеджмент Не принимайте поспешных действий на эмоциях Смотрите, я даю вам пример То есть я вложил в луну всего лишь 200 долларов Напоминаю, что я инвестирую по 100 долларов каждый день в криптовалюту. Это значит, что на весь год я выделил депозит 36,5 тысячи долларов. А теперь давайте просто посчитаем, сколько это в процентах. То есть 200 долларов от общей суммы. Итак, сколько процентов следует число от числа? 200 от 36,5 тысяч. Получается, внимание, 0,55%. Я вложил в Луну меньше 1%. Вот что такое money management Вот что такое диверсификация Остальное я вложил, естественно, в другие активы и постепенно вкладываю на падение Меньше 1% Если вы видите такие аномальные движения а Сейчас мы эти движения уже не посмотрим Давайте я открою картинку Вот, я сделал вот такой вот мем прекрасный Так вот, если вы видите такие аномальные движения, друзья то не, либо не судите рынок вообще, либо входите на ту сумму, которую вам абсолютно не жалко потерять. Вот про эти 200 долларов я могу забыть уже завтра, потому что это меньше 1% от моего депозита. Помните про правила money management и риск management. Какой здесь у нас риск-менеджмент? То есть мы вкладываем, допустим, я вложил 200 долларов с учетом того, что я мог получить десятки раз больше, а потерять только 200 долларов. Это совершенно стандартный риск менеджмент. Причем это даже не стандартный риск менеджмент, это сумасшедший риск менеджмент. В криптовалюте самый лучший риск-менеджмент, который только есть. Именно поэтому это наиболее Выгодные вложения И еще раз давайте прочитаем информацию о проекте Который я веду То есть я инвестирую 100 долларов каждый день Смотрите, для чего я это делаю? Инвестирую я со того, что нас ожидает медвежий рынок это, напоминаю, 3 января. А я все еще ожидаю повышения и заключительную финальную волну роста, но это всего лишь один из тех возможных вариантов. Сценариев много, цели же остаются неизменными. Я совершаю действия обдуманные только по достижению определенных ценовых значений. Есть вероятность того, что медвежий рынок уже наступил, что маловероятно, по моему мнению. Но исключать такой сценарий нельзя. Если цена поднимется, я зафиксирую то, что покупал давно. Если цена упадет, я буду покупать, чтобы в будущем зафиксировать. То есть сценариев много, цели остаются неизменными. И многие люди до сих пор не понимают, что такое технический анализ. А они выносят на первое место и тем самым теряют деньги, забывая то, что действительно важно для заработка. Технический анализ нужен лишь для того, чтобы подстроить правила управления капиталом под ситуацию и спланировать естественно план действий по тому сценарию, который вы предполагаете с большей вероятностью. Это не предсказание движения цены, мы не ванги, мы можем контролировать свой депозит только, мы не можем контролировать рынок. Далее я веду проект, чтобы показать пример грамотного управления капиталом. Очень многие люди не умеют оценивать риски, у них нет целей, они даже не понимают, что они хотят получить от инвестиций или спекуляций. Они вкладываются всеми средствами в один альткоин, что произошло и с луной. Я хочу показать пример грамотного управления капиталом. Далее, откупить дно. Вероятное дно можно предположить на основе технического анализа, но только тогда, когда нам известен пик бычьего рынка. Сейчас мы, кстати, его предположим, это дно рынка, я в прошлом видео уже предполагал. Так вот, является ли нынешний хай биткоина пиком? Или цена пойдет еще выше и сделает перехай? учитывая, да, что это, вероятно, четвертая волна роста. Мы можем только предполагать предположение, но этого делать не придется, если откупать просадки каждый день. Я буду инвестировать с расчетом на следующий бычий рынок. Где бы я не купил сейчас, цена в будущем будет выше, с учетом, естественно, диверсификации, но я все равно буду присматриваться к наиболее выгодным точкам для покупки. Четвертое. Показать риски. Всегда будут присутствовать Успехи и неудачи, что мы видим с Луной. Важно уметь оценивать риски, чтобы не зарыть себя в финансовую яму, необходимо инвестировать только ту сумму, которая даже при полной потере не сильно повлияет на общий капитал, никаких кредитов и долгов. Далее я пишу, что я осознаю, что могу в один момент потерять вложение, если возникнет какая-то невероятная, непредвиденная ситуация. Добавлю то, что я максимально диверсифицирую свой капитал. В общем, именно за этой целью я веду проект, чтобы показать, какие риски есть, показать пример грамот управления капиталом, риск-менеджмента и так далее. Если вы думаете, что я просто как дурачок скупаю все просадки каждый день? Нет, друзья, я хочу вам показать пример, потому что вы не умеете управлять своим капиталом. Итак, давайте сделаем анализ рыночной картины, которую мы на данный момент имеем, а потом перейдем уже к луне. Я еще год назад рассматривал одновременно и медвежий, и бычий сценарий. Так вот, в моем видении и в моих действиях абсолютно ничего не поменялось. Смотрите, основная цель для покупки при бычьем сценарии в прошлом видео я отметил – это 27 тысяч долларов. То есть при бычьем сценарии цена сквизания до этого уровня отскочит и направится на повышение А что мы видим на графике в текущий момент времени? Цена у нас дошла до трендовой линии поддержки, вот этого вот тренда, который он чертил До котировки примерно 26 тысяч, 27 тысяч И отскочила таким сквизом, то есть образовалась большая тень Тень это, естественно, хороший бычий знак И плюс ко всему в локальной картине на H4 мы видим Раз, плечо Два, Голову и формируется третье плечо. Если потенциально мы пробьем вот эту локальную трендовую линию сопротивления и уйдем выше уровня 30 тысяч, который в текущий момент времени является лицензии сопротивлением, была поддержка, стала сопротивлением, то мы можем как раз таки совершить вот этот вот камбэк на криптовалюте, и у нас реализуется бычий сценарий. Но для этого нам нужно, во-первых, сформировать головы и плечи, во-вторых, уйти выше уровня 30 тысяч. То есть вернуться в прошлый диапазон. На самом деле, очень хорошо, очень хорошо, что мы резко спустились. Вот до таких значений сразу же Если бы мы спускались постепенно, не спеша, то это было бы хуже Вполне есть вероятность бычьего сценария Но мы также рассматривали медвежий сценарий При медвежьем сценарии дно находится Основная цель это 20 тысяч, а дополнительная цель это 14 тысяч Я один момент скажу, который я говорил в прошлом видео Смотрите, если мы нарисуем уровень Фибоначчи по первому движению медвежьего рынка То есть до того момента, как началась коррекция на повышение То мы находим, что золотое сечение находится... На потенциальном дне рынка То есть она дошла ровно до золотого сечения и отскочила. Это и было дно рынка. Теперь, если мы проведем те же самые уровни по текущей ситуации, то есть по нисходящему движению до начала первой коррекции на повышение, то мы находим, что золотой сечение находится на уровне 20 тысяч. Плюс ко всему, вырисовывается идентичный абсолютно тренд, который был в том медвежьем рынке. Соответственно, при медвежьем сценарии основная цель для покупки это 20 тысяч долларов. Плюс ко всему, обратите внимание на общую рыночную капитализацию криптовалютного рынка. У нас здесь образовалась голова и плечи, фигура технического анализа, указывающая честно, на смену тренда в глобальной картине. А, смотрите. Потенциал головы и плеч равен ее голове. И если мы поставим этот потенциал, то мы получаем, что дно рынка находится примерно на значении 750 милли... миллиардов, да, миллионов. По сути, это точно такая же картина, как и на биткоине. То есть, если провести аналогию с биткоином, то это 20 тысяч долларов. Плюс ко всему, если я нарисую уровень Фибоначчи по каждому будущему рынку, то мы находим, что цена корректировалась ровно до золотого стечения, то есть 0.618. Соответственно, если я возьму вот это вот движение по бычьему рынку, то мы получим, что золотой стечение находится как раз таки там, где находится потенциал головы и плеч. На графике сейчас нет абсолютно никакого позитива, кроме разве что той локальной картины, которую мы недавно разбирали. Абсолютно все формации указывают на глобальное снижение вплоть до конца текущего года. Мы все прекрасно знаем, как криптовалютный рынок может нас обманывать. Поэтому это все может быть одной большой, медвежьей ловушкой. Именно поэтому я рассматриваю одновременно и бычий и медвежий сценарий, потому что и там, и там присутствуют свои плюсы и минусы, но я решил для себя так, что мои действия в обоих сценариях остаются неизменными. Поэтому мне не важен сценарий, мне важны именно мои действия, которые я совершаю. Еще кое-что есть у меня для вас, это индекс S&P500. Здесь также образовалась голова и плечи с потенциалом вплоть до уровня примерно 3500, а мы знаем, что присутствует между криптовалютой и фондовым рынком корреляция. То есть на рынке сейчас очень много негатива. А теперь давайте разберемся с тем, что же произошло с луной и есть ли у нее шансы на восстановление. Смотрите, Кирилл Эванс с а, своей командой подготовил ряд картинок, очень интересных, которые описывают текущую ситуацию, за что, естественно, им огромная благодарность. Они для всего криптовалютного сообщества преподнесли информацию и запустили хэштег SaveTerra, потому что данный проект очень важный для всей криптовалютной индустрии и если мы совершим а, камбэк, то это будет огромный плюс для всей тематики криптовалютного рынка. Итак, что такое Terra? Это блокчейн протокол. Которые используют стейблкоины с привязкой к фиату для обеспечения стабильных цен в глобальной платежной системе. Главные продукты сети токен Луна и стейблкоин UST, привязанный к доллару США. Оба актива ранее входили в топ-10 всех криптовалют по капитализации. Луна это токен блокчейна Terra, используется для стабилизации цены стейблкоинов протокола. Владельцы Луна также могут принимать участие в голосовании за изменения в сети, тем самым продавая токены функциональности токена управления. Соответственно, UST. Это децентрализованная и алгоритмическая стабильная монета блокчейна Terra. Terra USD был создан, чтобы приносить пользу сообществу Terra и предлагать масштабируемое решение для DeFi в условиях серьезных проблем с масштабируемостью, с которыми сталкиваются другие лидеры стейблкоинов, такие как DAI. Так вот, почему же Луна упала, а образовалась такая интересная спираль смерти. Смотрите, алгоритм стейблкоина UST подразумевает, что он обеспечен токеном Луна для поддержания стабильного курса. В случае, если курс UST начинает падать, протокол начинает активно печатать токены Луна и продавать их по рынку, чтобы выкупать падение USD. Вследствие инфляции Луны увеличивается, а цена токена падает. Если этот процесс не получается взять под контроль и выкупить достаточный объем UST для его стабилизации, то цена Луна будет падать бесконечно, до тех пор, пока USD не вернется до 1 доллара. Именно это называется спираль смерти. По сути, это эффект домино и, естественно, Паника на рынке. Начало обвала поспособствовало падение биткоина, которое спровоцировало высокую волатильность на рынках. Дальше активизировались держатели UST. Они продавали свои стейблкоины, принуждая протокол сети печатать и продавать все больше и больше монет луна. За несколько дней дополнительная эмиссия превысила 80 миллионов монет. В результате капитализация терра луна обвалилась. А теперь на фоне чего все это произошло? То есть по сути это идет такая масштабная борьба между централизацией и децентрализацией. Знаете, как в жизни бывает, сначала они тебя не замечают, потом они над тобой смеются, потом они с тобой борются, а затем ты побеждаешь. Так вот, Ники кит, крупный игрок на рынке либо фонд, накопил, либо взял взаймы, по некоторым данным, около 75 тысяч биткоинов и 1 миллиард UST. 9 мая он совершил давление продавца, открыв позицию в шорт против луны. И вместе с этим продал 75 тысяч биткоинов по рынку, спровоцировав в панику, повышенную волатильность и падение цены на оба актива. Также в тот момент была совершена единовременная продажа 350 миллионов UST на, на децентрализованной бирже стейблкоинов именно во время притекания ликвидности. Очевидно, такой момент был выбран не случайно, что позволило спровоцировать отвязку UST от доллара США и рост старт проскальзывания курса стейблкоина. Чтобы не дать стейблкоину быстро восстановиться и превратить проскальзывание в полноценный дамп сильное падение цены, остальные UST продавались на бинарным по рынку, из-за чего стейблкоин начал усиленно падать. Из-за особенности архитектуры протокола Terra вследствие продаж UST образовалась гиперинфляция Луны, а в связи с чем уже цена токи начала также усиленно падать. Параллельно с этим в социальных сетях целенаправленно распространяли негативные слухи, а в том числе с помощью ботов, что еще больше усугубляло ситуацию и повышало опасения удержателей Луна и UST. В страхе полного краха проекта инвесторы начали фиксировать свои активы, дабы не оставаться с полным нулем, в итоге тем самым приближая проект к этому краху. Падение доверия инвесторов к UST, вызвало также массовый вывод ликвидности с протокола Анкор протокол кредитования и заинствования на тер, что привело к новой волне падения ЮСТ и Луна из-за огромного количества спам-транзакций с высоким порогом газа от комиссии сети сеть Терра стала перегруженной и на некоторое время потеряла свою работоспособность тем не менее этого времени оказалось достаточно чтобы случилось непоправимое из-за перегрузки сети заемщики не смогли вовремя погасить свои кредиты либо внести маржу, что привело к массовым ликвидациям всех 100% залогов в Анкор протокол и на основе всех этих событий луна погрузилась в такую спираль смерти, то есть ситуация, когда актив падает бесконечно в связи с неконтролируемым повышением эмиссии, по сути крупному игроку нужно было только надавить, а все остальное сделали люди из-за возникшей паники на рынке. На фоне всех этих событий Binance начал делистинг, но буквально недавно он вдруг передумал Binance и Начал вознаграждать торговлю. Тем временем, док Вон объявил о новом плане спасения для Луны. То есть, планируется перезапуск и, соответственно, распределение. Посмотрим, что из этого выйдет, будем дальше наблюдать. Я считаю, что есть шансы на восстановление. А Кирилл запустил флешмоб, то есть хэштег сейфтера. Я подхватываю его в Твиттере. Кстати, подписывайтесь на Твиттер, я его начинаю вести. Ссылочка будет в описании, если я туда не забуду ее вставить. Так вот, регистрируйтесь в Твиттере. Пишите хэштег Terra и, естественно, будем с вами наблюдать за Терой и будем верить в ее восстановление. Данная ситуация важна для всего криптовалютного рынка и, соответственно, если мы сможем совершить такой камбэк, то это очень положительно повлияет на всю криптовалюту. Мы с вами одно большое криптовалютное сообщество и я верю, что объединившись, мы сможем победить больших дядей, которым, которым невыгодна вся вот эта вот ситуация. Напоминаю, что сначала они... Тебя не замечают, потом они на тобой смеются, потом они с тобой борются, а потом ты побеждаешь. Криптовалюты сейчас находятся в стадии борьбы, но я думаю, совсем скоро мы с вами победим. Так что, ребят, на этом видеоролик по Турканцу. Пишите в комментариях ваше мнение, пишите вашу обратную связь, подписывайтесь на канал, телеграм-канал, все ссылочки в описании. Всем желаю всего самого лучшего, побеждайте и всем пока.